Здравствуйте, меня зовут Владимир Асайф, и вы на канале ⁇ Помощь с компьютером ⁇ В этом видео я вас хочу познакомить с программой Spacey. Данная программа является альтернативой AID-64, а также позволяет узнать информацию по вашему железу, то есть не только, например, вот жесткий смарт вы можете или наименование железа, их частоту, но также температуру как среднюю, так и за определенное время, пока программа запущена, так и информацию, например, о системе вашей. То есть, какая операционная схема стоит, какой используется ключик, какие драйвера стоят и так далее. Наглядно все это покажем в дальнейшем. Давайте приступим. Первым делом нам нужно открыть браузер и скачать данную программу. Пишем Spacey. такой на официальный сайт секленера И нам здесь предлагают два варианта. Бесплатная версия и платная версия. Отличия вы можете увидеть внизу данной страницы. Я лично использую бесплатную версию, потому что мне предостаточно информации по моему компьютеру. Больше мне ничего не нужно от этой программы. Нажимаем скачать ее. Скачиваем. После этого мы ее запускаем. Нажимаем Да, устанавливаем. После установки у вас появится на рабочем столе EuroExpress 6.4. Запускаем программку. Все, после запуска у вас пошел мониторинг всего железа. А по умолчанию открывается такое окно, где вы видите вкладку Общая информация и полную информацию по вашему железу и температуре. Чтобы посмотреть температуру среднего процессора за период, когда вы запустили программу и до того момента, пока не закрыли, вы можете раскрыть вот это окошечко. И вы увидите, что температура... Вот. Показывается. Здесь, конечно, не показывается, сколько была максимальная, а показывает только на данный момент. И так покажем. Вот это здесь нюанс. Также вы можете узнать все наименования ваших комплектующих, то есть, какой процессор стоит, сколько оперативной памяти, в каком она в канальном режиме работает, тип ее и частоту. Например, какая модель материнской платы, какой использует сокет, видеокарта, в каком разрешении работает, с какой а, частотой. Какая видеокарта и производитель ее, и также вы можете увидеть температуру ее. Также вы можете узнать какие диски стоят, насколько объема, какого вида они имеют, и также температура ее. Более подробную информацию вы можете узнать уже по вкладочкам. Давайте пройдемся. Операционная а система. Здесь вы можете узнать полностью, что за операционная система стоит, какие драйвера, какая нагрузка идет на них. То есть, например, по умолчанию вы узнаете, какая персона стоит, какая разрядность тип компьютера, то есть в моем случае это системный блок настольный, когда была установлена операционная система прям полностью, и серийный номер. То есть впоследствии вы можете скопировать и после приустановки, например, поставить чистую винту вам требуется. Вы этот номер просто вбьете и снова активируете. То есть, по сути, вы будете знать лицензию на вашу операционную систему. Более подробную информацию вы здесь можете посмотреть, такого критичного здесь больше нету. Центральный процесс. Здесь, как бы в виде на общей информации, показывается одна температура. Это средняя температура всех ядер вашего процессора. В моем случае используются 4 ядра, и на каждое ядро имеет своя температура. То есть, как вы видите, максимальная температура у меня на первом ядре, то есть 32-35 градусов. Средняя температура, само собой, появляется 30 градусов, 20 и 30. Каждое ядро у меня имеет по два потока, то есть в общей сложности у меня появляется 8 потоков. То есть вы видите скорость вентилятора, который подключен по цепу разъема на материнской платье, охлаждая процессор, исходную частоту ядра, множитель и какая частота используется на данный момент. То есть полную подробную информацию по процессору вы можете увидеть через данную программу. Давайте перейдем на следующую вкладку. Оперативная память. Здесь, по сути, вы можете узнать, не разбирая компьютер, сколько слотов у вас на материнской плате, сколько из них занято, сколько свободным. Дальше. Тип памяти. То есть, например, в моем случае это DDR3. Объем. Сколько в общей сложности у меня оперативной памяти. Ну, у меня 16 гигов. В каком режиме она работает. Это двухканальный. И дальше уже частота и задержки. Дальше вы можете видеть, сколько потребляется и сколько свободно оперативной памяти. Также вы можете раскрыть каждый разъем и посмотреть информацию по ним. То есть полная подробная информация по оперативной памяти по процессору уже имеется. И вам не требуется, например, если вы удаленно подключились, идти к компьютеру и смотреть, правда это или нет. И физически ничего не нужно делать. просто все через программу. Следующее. Системная плата. Здесь, как обычно, нам требуется, например, когда вы устанавливаете систему с нуля, не Windows здесь, которая позволяет обновить все драйвера сама, вам, например, требуется узнать модель. И данная программа позволяет это сделать. То есть вы узнаете модель, узнаете какой сокет, узнаете производителя. То есть заходите на официальный сайт производителя, указываете данную модель и скачиваете все драйвера. Дальше, здесь нас еще интересует. Например, температура системы. То есть. Как видите, у меня материнка 22 градусов, то есть стандартно держится, она не нагревается, и, то есть с ней все хорошо, <laughs> проживет еще очень долго. Следующий шаг, что мне актуально всегда, это вот это, напряжение. Напряжение, подаваемое от блока питания. Таким способом вы можете увидеть, следует вам уже задуматься об обновлении блока питания или нет, то есть хватает ему вольтаж или нет. В моем случае я, например, все время смотрю вот на эти три значения. Как вы видите, за асфальто у меня начинает просадка. То есть скоро потребуется замена блок питания. Он не справляется, не выдает ну, требуемый вольтаж. Также вы можете узнать, какие разъемы подключены, какие свободны. То есть вот вы видите тип разъема и используется не используется. Вот в этот разъем у меня оставлена видеокарта. Как раз в следующей вкладке мы это узнаем. Разъем доступ, а, свободно и доступно. То есть, вы знаете, сколько разъемов у вас имеется в материнской плате. Графическое устройство. Здесь, по сути, вы узнаете всю информацию по вашей видеокарте. То есть, название, какая модель, производитель, в каком разрешении она работает, рабочее разрешение. То есть, вот разрешение по горизонтали у меня 4К используется. Нагрузка ее. То есть, я вот так лично загружал, включая игрушку, и выставлю на максималку, смотрю, какую-то, которую она поддерживает. И идет перегрев или нет. То есть, как раз определял, требуется замена ее, очистка или нет. То есть, очень удобно. Следующее, вот, хранение данных. Здесь мне вот всех больше понравилось. То есть, мы узнаем всю информацию по жестким дискам. Нам не требуется, например, запускать программы, такие как Victoria или MHDT. Вы узнаете изготовителя, какая скорость работы ваших жестких дисков. Дальше, ну, вся информация, которая подключена, SAT, объем его, SMART и так далее. Дальше, вы узнаете состояние, температуру. И главное, полная информация SMART. То есть, как раз, по сути, самое важное, что нужно, требуется узнать при работе вашего жесткого диска. Следует его менять, следует... Задуматься об обмене. Какие проблемы с ним. То есть здесь вы все можете это увидеть наглядно. Также вот идет второй диск. Также такая же полная информация. Ну и самое главное, вот здесь есть время наработки. Сколько он времени уже проработал. То есть вы здесь можете полностью информацию это увидеть. Сейчас, секундочку. Вот сколько раз он включался. И время наработки 84 дня. Следующее. Оптических накопителей у меня нету, то есть, у меня уже все хватит, седро мы не используем, используем только флешки. Звуковые устройства. Вы здесь узнаете, какая плата стоит, какие драйвера и что используется. То есть, как вы видите, у меня сейчас подключен микрофон, через который я записываю видеоурок. Имеется два воспроизведения: это мой экран и наушники. Все. Периферийные устройства. Под... Показывают, какие драйвера, что подключено, что имеется. То есть вся информация такая, которая вам требуется тоже. Сеть. Вот здесь вы можете узнать информацию как по IP-адресу вашего шлюза, к которому вы обращаетесь, пришел дальше подключать к интернету скорость соединения. Дальше вы можете узнать скорость вашего э, сигнала. Где-то есть. Здесь. То, что использует DHCP или не DHCP. Внешний IP-адрес, например, если у вас, например, стоит, ну, за натом, само собой, компьютер локальности находится. И вы хотите узнать, какой внешний IP-шник у вас берется, когда вы выходите в интернет. Здесь он вам предоставится. Также вы узнаете название компьютера, DNS, находится он в домене не в домене. И если он не в домене, то узнаете рабочую группу в Group, Если в домене, то узнаете домен. И так далее. Вот такая информация здесь имеется. Также вы узнаете, какие подключения, что, какие общие папки имеются. То есть, по сути, программа выдает полностью требуемую информацию, которая вам может потребоваться в полной мере, а может быть только потребуется, например, в общей информации. То есть, вы посмотрите температуру среднюю, вас все устраивает. То есть, нагрузки нету, температура не скачет.